Притча «Счастье царя». Однажды некий уважаемый горожанин пришел к Соломону, наслаждавшемуся зрелищем рыб, плескавшихся в пруду, и поведал. «Царь, я в замешательстве, каждый день моей жизни похож на предыдущий, я не отличаю рассвет от заката, и больше не ведаю счастья». Соломон задумался и сказал. Многие мечтали бы оказаться на твоем месте, обладать твоим домом, твоими садами и твоими богатствами. И спросил еще мудрый царь. — А о чем мечтаешь ты? — ответил проситель. — Сначала я мечтал освободиться из рабства. Потом я мечтал, чтобы моя торговля приносила доход. А теперь я не знаю, о чем мечтать тогда Соломон изрек. Человек, не имеющий мечты, подобен рыбам, что плавают в этом пруду. Каждый день их жизни похож на предыдущий, они не отличают рассвет от заката и не ведают счастья. Добавил еще царь. Только в отличие от рыб ты сам запер себя в своем пруду. Если в твоей жизни нет благой цели, ты будешь бесцельно слоняться по своему дому и, умирая, поймешь, что прожил зря. Если цель есть всякий раз, делая шаг, ты будешь знать, приблизил он тебя к твоей цели или отдалил. И это будет наполнять тебя азартом и страстью к жизни. Проситель наморщил лоб и произнес. Значит ли это, что всякий раз, достигая одной цели, я должен искать следующую, всякий раз, когда исполняется одна моя мечта, я должен загадывать другую, и только в поиске я обрету счастье?» И ответил Царь. «Да!» «Что вы все об этом думаете?» Оставьте комментарий. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал.